Томми, я знал, что мы можем отвергать. Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не в ночь. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кататься. Тебе надо прийти первым, чтобы прийти. Придешь вторым и деньгам каюк. И еще на таких скоростях столкновения обычное дело. Столкновение Заверение обычной дюны. Воланов! Левая. проходится, я так понял. Самое главное правило. Это. Смотри на дорогу. Не отвлекайся, то что будет ДТП. то да, ну серьезно! и что я? и что? <смех> это нереально это нереально, просто нереально ну братишка, что это такое? она имеет стержень если ты не имеешь стержень, то у тебя ничего не получится Так, ну, ё-моё, как Россия носит Да ну братан, ну что ты делаешь? я хорошо оторвался о, -о, -о вижу-вижу едет за мной блин блин я обязан пройти, я обязан пройти я должен, я пройду я пройду, не обязан, я пройду я просто пройду ты сможешь, ты лучший, ты сможешь Ах. сука я понял, я понял. Пошел а Паски поворот, я его назову, так буду называть. Третий круг, третий круг, все хорошо. Все, прекрасно. Сна, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ты сможешь, ты сможешь, давай, неуправляемая сереня, да ты да баный! Что? Твою? Иди ты на Так, с вами был Розе, всем до новых встреч. Бывает так в жизни, что случаются такие разочарования. Короче, ну и вон, адская гонка. Ай, не смог ее пройти, ну пофиг.